Приквел знаменитой франшизы о противостоянии автоботов и десептиконов, режиссером которого в этот раз стал Тревис Найт, получился очень добрым, душевным и семейным. У каждого приключения есть начало, и этот фильм рассказывает нам о начале земного пути самого милого из автоботов. В фильме много забавных моментов, да и главному герою не откажешь в чувстве юмора. Неплохо вписанная драматическая составляющая, рассказывающая нам отрывки из жизни окружающих шмеля людей. Отличные сражения. Качество фильма, как обычно, на высоте. В конце остается приятное послевкусие и сожаление, что эта история дружбы между человеком и машиной так быстро закончилась. Фильм определенно сложился и подходит к просмотру для зрителей всех возрастов.